Отношения с мужчинами предсказать очень легко. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Я эксперт в отношениях мужчин и женщин, астролог, нумеролог, мастер эйки. И сегодня мы с вами поговорим о такой вот достаточно злободневной теме. Очень многие женщины говорят, что вот следующий мужчина еще неизвестно, как ко мне будет относиться. Сейчас я постараюсь в этом видео рассказать, как очень легко повлиять на ситуацию и как легко предсказать ситуацию. То есть мы не будем брать в руки ни карты, ни нумерологию, ни астрологию. Мы будем просто брать в руки закон природы. Закон природы, который помогает нам понять, в принципе, суть, как работает эта Вселенная, чтобы определить, как будет мужчина относиться к женщине. Я уже, наверное, говорила в каких-то видео да, о том, что весь мир вокруг нас – это наше зеркало. То есть то, что у женщины внутри, она это отражает. Но ну, это говорят вообще все мудрецы. Можно приводить много имен озвученных, мудрых, да, которые говорили об этих вещах. То есть то, как женщина относится сама к себе, именно так будет к ней относиться мужчина. Если женщина себя уважает, любит, лелеет, кахает, балует, разрешает себе там радовать себя каждым с ее дне, то мужчина, который придет, он будет с радостью дарить ей цветы, подарки, делать сюрпризы, водить ее в театр и в кино, покупать билеты, чтобы она не знала, потом ей в какой-то подходящий момент сообщать об этом будет давать ей деньги на одежду, понимать, что женщине это важно, она наполняется, когда она покупает себе какую-то одежду, какие-то украшения. То есть в ведической культуре это была статья расхода даже в бедной семье. То есть даже в бедной семье женщина имела право каждый месяц какую-то сумму потратить, на свои украшения, на краску для волос, для бровей, для ресниц, для губ, платья, украшения, бижутерию. Все это женщина имела право. На сегодняшний день женщины такие рабы, что не имеют на это право, даже когда сами работают. И приносят домой зарплату, и все время откладывают себя на потом. Так вот, и если другой пример можно привести, да, если женщина... Себя недооценивает. Говорит: вот кто-то должен прийти и оценить меня, сказать, ты такая хорошая, и они так ждут этого. И первый попавшийся человеком сказал: они уже раскрываются перед ним, готовы вот идти с ним по жизни, делать для него все, что он пожелает, быть его попутчицей, служанкой и так далее. Да? Если женщина не умеет себя баловать, заботиться о себе, какие-то простые вещи но потом откладывает. да, там. Вот семье важнее, дому нужнее, детям нужно, а я как-нибудь обойдусь. То и мужчина придет и будет откладывать ее на потом. Он купит себе брючки, рубашечку каждый месяц, а жена будет раз в пять лет покупать себе что-то из одежды. И муж будет думать, что так и нужно. Я знаю такие ситуации, когда муж говорил, а тебе куда ходить? Я хоть на работу хожу. А жена там, допустим, с ребенком, да, дома. Она говорит, а мне на молочную кухню ходить утром? Ну, ничего, сходишь, в чем есть. Даже иногда о зимней одежде стоит вопрос. И мужчина старается сэкономить на жене. То есть это почему? Потому что жена сама на себе экономит. То есть если она один раз говорит, так, не, не пойдет. В этом месяце ты не купишь себе брюки, ты не купишь себе рубашку. Купим мне куртку на зиму или что-то еще. Тогда... Мужчина начинает тоже ее уважать. Ну, когда женщина говорит, ну, ладно, ему, правда, на работу надо ходить, пускай себе купит, а я обойдусь. И вот это очень часто, да, или вот ось детям нужнее, детям важнее, семью нужнее, да. И вот это вот все откладывание мужчина будет тоже не ценить. То есть он будет видеть в женщине только то, что можно использовать. Вот она там домашняя хозяйка, домашняя прислуга, если можно какую-то близость, близость, все, и что-то взамен дать он не будет хотеть. Даже иногда мужчины в таких ситуациях еще и денег у женщины спрашивают, да, но это уже вообще беспредел, когда женщина в него вложила энергию, свое служение, а мужчина еще говорит, дай денег на бензин, а то на работу не на что доехать. На работе и зарплату задерживают, или вообще не платят, и еще какая-нибудь засада или где-нибудь истратил по пути и все такое. Да? То есть женщина, если позволяет к себе такое отношение, сама к себе так относится, мужчина будет зеркалить. Мужчина будет точно так же относиться. Поэтому начинать нужно с самой себя. Начинайте с сегодняшнего дня делать масочки для лица, причесочку, ногти, платьишко. Купите себе то платье, о котором вы мечтали. Вот прямо отложите все дела, фиг с ней с едой, не оставит вас Бог голодными. Пойдите, и купите себе платье, которое, о котором вы мечтали. Дети, обойдутся дети, пусть они решат свои проблемы сами. Когда мама вкладывает в ребенка финансы, ребенок теряет возможности в сто раз. Рубль, взятый у матери, совершеннолетним здоровым ребенком, вселенная не додаст сто. Что не додаст вселенная? Возможность не додаст какую-то работу, на которой ему хорошие деньги платили, не додаст. То есть мама, казалось бы, всю дала, а бог-то отец, он больше может дать. Поэтому мамы не надо, не старайтесь дать своему ребенку все, что у вас есть. Пусть это сделает бог-отец, он сделает лучше нас. Я вас в этом уверяю. Поэтому пойдите, подумайте о себе. Сделайте себе приятное, договоритесь с подружками на какой-то девишник. сготовьте пирог или сходите в каком-нибудь баре, побейте чаю с вкусным тортиком, с подружками. Плялякайте, поболтайте, вспомните школьные годы, еще что-то. Какие-то интересные события, которые всегда в вашей жизни есть и происходили. По Постарайтесь уделить уже сегодня себе внимание. Расчешите себе волосы в четыре стороны по сто раз. Послушайте вот эту вибрацию вашего тела, как оно хочет. Сделайте йогу, сделайте цигун-массаж какой-то, да, вот там. Постучите просто себя вот легонечко, да, по всему телу. Послушайте, как оно звучит, как оно отзывается, как сразу идут мурашки, как возникает в теле, вот, как оно показывает, что «О, наконец-то про меня вспомнили». Попарьте ножки себе в каких-то травках, Включите какой-то фильм, который вы любите, посмотрите сегодня его, сделайте себе это приятное. Может быть, ванну с розовыми лепестками или с пенкой, или там с солью, с содой, э, с травами какую-то ванну себе приготовьте, да. Какой-то чай травяной, который будет заботиться о вашем здоровье, вкусный можно приготовить, да. То есть они очень вкусные получаются, чьи травяные. Еще что-то такое, что вас обрадует, еще что-то такое, что вас обрадует. Конечно, я рассказываю больше в платном формате, чем можно себя обрадовать, но пусть это будет спа, пусть это будет массаж. У всех свой язык любви, да, если ваш язык любви – это тактильный, да, прикосновения, то сходите на массаж, сходите на массаж, не пожалейте на себя деньги, запишитесь прямо на серию массажев, позвольте своему телу покайфовать, поделайте сами себе массаж, да, после к душе намажьте себя кремом во все тело, с ласковыми словами. Ты моя красавица, ты моя хорошая, ты моя умница, ты у меня единственная, ты у меня самая лучшая. Да? Скажите себе эти слова перед зеркалом, скажите. И все, мир начнет отзываться. Мужчины начнут тоже видеть в вас красоту, вас хорошую, ценность начнут видеть, нач... будут хотеть инвестировать в вас деньги. и дарить вам подарки, будут хотеть, заботиться о вас. Когда женщина сама все переделала, всех коней на сколько остановила, в горячую избу вошла, на руках коней вынесла, то, конечно, мужчине ничего не остается, как только развести руками и сказать, ну что же я могу с этой женщиной сделать, что же я могу, где же я могу быть полезным для нее. И действуйте, действуйте, обязательно действуйте. С сегодняшнего дня не откладывайте себя на завтра. Вы уже столько дней откладывали себя на потом. Сегодня сделайте эти домашние задания и отпишитесь под видео, обязательно отпишитесь под видео, что вам удалось сегодня сделать и как вы себя чувствовали. Поделитесь, вдохновите других людей тоже что-то делать. И подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение, когда приходит новое видео. Я буду делиться новыми-новыми секретами, постараюсь еще пейзажи красивой Испании показать. Но решаю этот вопрос сейчас. Буду вас вдохновлять на то, чтобы вы любили себя. И в следующий раз мы с вами увидимся, и это будет... Я расскажу о днях недели, о планетах в эти дни недели, и как гармонизировать дни и влияние планет. Хорошо? И увидимся в следующем видео. Пока-пока.